Друзья, как обычно, мы делаем с вами вкусную колбасу. И сегодня мы колбасу делать не будем, мы будем делать с вами рулет. Самая простая вещь, которую вообще может сделать начинающий колбасник, так скажем, наш вот подаван, который начал путь колбасничества, шаг за шагом вверх-вверх. Да? И еще я бы хотел добавить, что все-таки те вот парни, которые занимаются, качают железо, там спортсмены, они же озабочены высокобелковой своей диетой. Вот я вам сегодня предложу. Для спортсменов, для тех, кто питается правильно, ппшники, вот для всех тех, кто э, знает, что нужно есть, я вам предложу высокобелковую диету. И это вот не просто грудка вареная, которую вы уже всем, она всем опостылила, да, вот эта сухая разваливающаяся, это будет классный-классный рулет из сухой грудки, да, но он будет очень сочным. Как сделать рулеты вообще из любого мяса, конечно, смотрите на нашем канале «Ем колбаски». И этот вот парень, который красивый и лысый с бородой, вас обучает. Бесплатно, пожалуйста. Значит, что мы делаем? Мы берем просто грудку, нарезаем ее на тонкие слайсы. Вот такие примерно. Примерно. Вы можете это делать как угодно, чем, чем угодно. Хотите мясорубкой, пожалуйста. Потом смешиваем со специями с водой, 20 процентов воды, набиваем в оболочку, которая будет даже не оболочка, просто лист такой, знаете, это может быть даже пищевая пленочка из дома, да, которой вы там еду заворачиваете, но лучше, конечно, воспользоваться нормальной колбасной пленочкой, это называется целлюлозная пленочка. Обращу еще внимание ваше, что все-таки пленочка Нужна специализированная. Почему так? Ну, если это пищевая домашняя вот эта вот стрейч-пленка, ну, при нагревании, я думаю, что там что-то выделяется нехорошее из нее, потому что она не предназначена для нагревания, насколько я знаю, да? Возможно, я ошибаюсь. У меня узкая, узкая полоса в жизни, да? Я технолог, я не кулинар, готовить я не умею, я умею делать колбасу. Об этом мы сегодня с вами и говорим. И весь наш канал про то, что вы можете сделать колбасу дома. Такую же, как вот я делал на заводе, мы с вами будем делать дома. И все. В духовочку 80 градусов и до готовности. Все как обычно. Фу. Ребят, мешаем до тех пор, пока э, фарш не начнет отлипать от емкости, понимаете? То есть он прям густеет. Вот сейчас еще блестящий фарш, здесь много лишней воды. Мешаем дальше. Главное здесь ну, нормально промешать, вот как надо промешать. Смотрите за, моим, за моими руками. А чтобы не заниматься таким фитнесом, э, можно использовать планетарный миксер. Дальше можно украсить. Просто мокрой рукой в фарше мажете пленку и обсыпаете специями, смотрите, чтобы они приклеились. Вязать можно любым шпагатом, вот люб всем, тем, что у вас есть под рукой. 80 градусов в духовке, доводим до 70 градусов в нашем рулете и все получится. Когда будет в рулете 60 градусов, температура замедлится. Чтобы такого не, не случилось, налейте побольше водички в поддон, чтобы был пар, тогда она будет быстро нагреваться. Ну что, пропили -коло, как говорится, готов наш рулетик. А? Вот такие рулетики получились, классные паприкой, со всеми делами. Они еще горячие, естественно, их лучше охладить перед тем, как э, нарезать, потому что сейчас они просто такие развалится. Давайте я сейчас в холодильник кину, где-то на часик-полтора, ну, пока съемки идут. Вот, и чуть позже мы с вами попробуем. М? Да, друзья, ну мы все о красивом. Э, вот такие у меня красивые рулеты получились. Вот такая вот у меня красота. Правда, вот когда я вязал, вы видели, да, что у меня вот столько фарша примерно вытекло, потому что у меня батончик. Вот с этой пленочкой аккуратно. У меня батончик начал подрываться, я его поджал, подтянул, снова подорвался, я снова подорвался. В общем, аккуратненько эта пленочка. Требует того, чтобы вы завернули не два раза, как я здесь завернул, а все-таки три раза, три оборотика. Тогда она классная. Какой еще в ней кайф? Прям кайф, по-другому не скажу. Она дымопроницаемая. То есть, в принципе, можно было бы закоптить его сейчас, этот рулетик. Она шикарнейшая. В этой пленочке можно и вялить, в том числе, да? И на ней плесень хорошо вырастает. И в ней вообще все идеально. И в ней можно сушить даже чипсы. Прекрасная пленка. Но мы сегодня о рулетах. Давайте попробуем уже, да? Ваша классная... ПП-шные, обалденные рулеты. Ну, что у нас получилось превосходно, превосходно, превосходно. Смотрите-ка, плотная, монолитная, однородная, единообразная структура, да? Как еще про нее сказать? Вот практически ветчина, практически ветчина, если бы она не была завернута в такой рулетик. А? Видите? Красота. И вот я снял пленочку, а блеск остался, видите? Блестит. Потому что это не пленочка, потому что это уже засохший слой белка, м? вкусного и полезного. Ярко насыщенная пряными травами вкусе. плотный вкус серединочки, очень сочно, прям очень сочно, прям классно. На бутер нормально, твердое 4 с плюсом, потому что изделие фантазийное, четких гостов на него нет. Но мне кажется, вот именно такие вещи хотели бы есть. Вот гляньте, гляньте. Ну, ну сочно, упруго, ароматно, обалденно просто. Я купил эту грудку по акции за 200 рублей, соответственно, минус 15 процентов, минус 30 рублей, да. Ну где-то 170-180 рублей себестоимостью кило рулета этого у меня получилось. Пленка, сетка и шпагат, ну еще рублей 20 накиньте. Ну, да, Может даже 15. Вы, вы их мне отдадите, потому что у меня купите их, да? Я надеюсь. За 15 рублей вы научитесь делать рулеты. Пожалуйста. Ну такая, я считаю, честная сделка. Я вам знание, а вы мне небольшую копеечку. И всем приятно. И еще у меня самые качественные специи в России. Мне так кажется. До встречи. Всего доброго. Я надеюсь, вам помог.